принципе, <сосатом> Привет, Сири. Как приготовить пряники? Я нашла почту в интернете по запросу, как приготовить пряники. Пряник мучное кондитерское изделие. Выпекаемые из специального пряничного теста Печенье на меду или сахаре с пряностями Хотите прослушать больше информации? Да Для вкуса могут добавляться орехи, цукаты, изюм, фруктовый или ягодный помидор На вид пряник чаще всего слегка выпуклая в середине пластина прямоугольной Круглой или овальной формы На верхней части обычно выполнена надписи или несложный рисунок Часто сверху нанесен слой кондитерской сахарной глазури Ничего себе уже сколько время! Чувак, тебе лечиться надо! Всем привет! Вы смотрите шоу Кухонная Вафля. И сегодня мы приготовим пряники по рецепту моих родителей. И для этого нам понадобится... Масло! О-хо-хо! Я слышал! Вам нужно масло? Это Маруся. У нее хорошее молочко. <звы> хорошее молочко. 400 грамм сахара. Что это такое? Это крошка перхоть сахарный тростник 5 куриных яичек возьмем их у курочки <музык> вон она наша курочка нужно ее усыпить <музык> вот наша курочка заснула. теперь нужно забрать у нее яичек Зернечная мука 600-700 грамм, лимоны, разрыхлитель теста, ваниль. Давайте начнем. Самое первое, что мы сделаем, это выдавим 2 чайные ложки лимона. Перед тем, как выдавить, его нужно покатать по столу. отрежем ему попку когда он кончится ну наверное все а теперь нужно натереть цедру лималй Из тростникового сахара сделаем пудру. Теперь эти тростниковые кубики нужно растолчить. <звы> вот и готова пудра. Все остальные продукты должны быть комнатной температуры. Теперь нужно просеять муку от комочков. <звы> У нас... Нечем просеивать муку, поэтому мы сделаем это ножом. У нас как на нас будут смотреть. Идеально. Нужно смешать 400 грамм сахара с ванилью. Берем 250 грамм масла и добавляем сахар и перемешиваем все стофело сейчас взобьем яйца по одному эти яйца нужно взбить с разрыхлителем и цедрой лимона до белой пены высыпаем половину пакета разрыхлителя потому что он на 10 грамм а нужно 5 все взобьем до белой пены может я взобью 2 чайные ложки лимонного сока теперь то что нам сбил денис добавляем к маслу и сахару добавляем муку 700 грамм тесто Теперь надо накрыть пищевым пакетом и ставим фолгионик на 40 минут. Прошло не 40 минут, а на полторы минуты больше. да да Тесто готово клетку. Подготовим против. Обернем его фольгой. Руки должны быть сырые. При Чтобы не прилипло к Это ракета. <свеч> как же без этого-то че? <свеч> Классика. Теперь наши пенечки. Ставим в духовку на 180 градусов на вот 15 минут. А фольга не сгорит. <свес> <свес> Сейчас нам надо горячие пряники обшикать лимоном из пшикалки. Лимонным соком. Чтобы они были румяные. <татрот> И вкусненькие. Лимон! Это чуть член, что ли? Да. <татрот> Делаем пирог. А, пряник в форме значка Ютуба. Второй заход. Ложим наш пряник. 180 градусов, 180. 15 минут. Наши пряники готовы. Приятного аппетита! Если тебе понравилось видео, ставь пряник. Подписывайся на канал. Пиши в комментариях, что бы ты хотел, чтобы мы приготовили.